Друзья, всем привет! Сегодня мы разберем такую тему, как изменение внутренних программ и установок. И первое, с чего хочется начать, это с проговаривания. Зачем же нам вообще меняться? Мы меняемся в сторону того, что нам выгодно, в сторону того, что мы считаем правильным. И для того, чтобы нам измениться, необходимо, чтобы соблюдались определенные условия. Часть из них мы, конечно же, разберем в этом ролике. Но прежде всего стоит сказать, кто мы такие есть с точки зрения этого вопроса. И здесь важно, с какой стороны мы будем рассматривать этот вопрос с точки зрения материальной составляющей, такой как тело, или духовной составляющей, такой как наша душа. Дело в том, что мы являемся совокупностью определенных программ, установок, знаний, естественно, информации, которая подкрепляется и связывает все эти составные части. Этот вопрос стоит разобрать, так как многие люди утверждают, что люди не меняются. Но на самом деле люди, естественно, могут меняться, но для этого необходим определенный список тех условий, факторов, которые этому способствуют. Первым фактором, при котором изменение становится возможным, это, конечно же, желание самого человека. Без желания человека просто ничего не произойдет. И здесь можно сказать, что желания делятся на два фактора. Те, которые исходят из самого человека, и являются истинными желаниями. Эти желания сопровождаются довольно сильным намерением достичь какой-то цели. Второй тип желаний – это мнимые. И у большинства людей такие желания даже где-то преобладают. Что это за желания? Их можно заменить на слово «хорошо бы». Ну, например, человек хочет по утрам начать бегать или заниматься зарядкой, или изучать какой-то там язык, например, английский. И он говорит «вот хорошо бы мне знать этот английский язык». Но дело в том, что пока нет настоящего намерения изучить его, то есть нет какого-то стимула, то это все остается на словах, потому что нет заряда той энергии, которая приведет к настоящему результату. Но даже мнимые желания они на самом деле хороши потому что они являются целью и в этом случае если человек попадает в условия когда ему просто необходимо уже заняться или своим здоровьем начать с утра бегать или он попадает в условия когда ему срочно надо изучить английский язык тогда мнимое желание оно становится самым настоящим истинным желанием друзья рассказывали истории когда человек влюбляется и начинает изучать английский язык чтобы взаимодействовать вот с этим Этим человеком. Это пример того, как мнимое желание превратилось в истинное через любовь. То есть такой человек, он изначально даже не верил, что он способен изучить этот английский язык и так быстро, как и на самом деле это потом произошло, когда человек оказался в этих условиях. Желание также можно сравнить с образом, а образ это необходимый элемент, который показывает цель, к которой он идет. Другими словами, это образ, который позволяет прийти в нужную сторону. То есть куда смотрим, туда едем. И это можно сравнить с постройкой дома. То есть перед тем, как мы начинаем строить дом, мы создаем определенный план. И потом по чертежам начинаем этот дом строить. Если же мы строительство начнем без чертежей, без подбора материала, без продумывания заранее, то скорее всего этот дом получится некачественным, он получится очень плохо спланированным. И мы будем понимать, что могло бы быть и гораздо лучше. Следующим фактором, при котором возможны изменения внутренних программ и установок, является взятие ответственности в свои руки. Это можно сравнить с азбукой. Например, если вы хотите изучить буковки. И вы переложите ответственность на учителя. Вы скажете, ты плохо преподаешь, ты не так мне говоришь. Это, конечно, является тоже фактором, и это возможно. Но при этом, при всем, если вы не прикладываете малейшего какого-то действия, если вы не берете ответственность в свои руки, то, скорее всего, вы эту азбуку будете изучать очень-очень долго. Если же человек осознает, что именно его действия приводят к быстрому результату и к качественному результату, то действительно он начинает делать и действия, которые ведут к этому. Следующим фактором для изменения внутренних программ и установок является осознание того, для чего ты делаешь, кому это нужно в первую очередь. Если это нужно тебе, то здесь хорошо было помнить и напоминать самому себе это, потому что зачастую, начав движение, нам сложно продолжать его. Потому что мы теряем вот этот фактор, если же мы его помним, мы сами себе напоминаем, что это нужно нам, это мы сами хотим. И мы к этому движемся, потому что хотим достичь какого-то результата, связанного с опять же с нами. И осознанность, конечно же, она объединяет все пункты, которые мы уже сказали и, возможно, еще скажем. То есть, другими словами, когда человек осознает сам себя, он начинает чувствовать, какое есть у него внутреннее желание, какая у него цель, для чего он это делает. Он осознает, что для этого необходимо, что ему не хватает. И он может посмотреть на весь этот процесс как бы со стороны. А с этой стороны, с точки зрения стороннего наблюдателя, всегда видно наибольшую картину, чем тогда, когда мы смотрим в узкую какую-то точку Следующим фактором для изменения является открытость. То есть тогда, когда человек открыт к изменениям, когда он является готовым меняться легко и быстро, тогда этот процесс ему дается легче. Если же человек консерватор, то тогда он все равно так или иначе будет изменяться, потому что внешние условия, они так или иначе заставляют его это делать. Но он это делается скрипом. И мы про это проговаривали в отдельном ролике. Если же человек наоборот говорит, что я готов к изменениям, видно по ситуации, что все новшества он вбирает очень быстро, то и изменения внутренних программ они могут проходить точно так же с ускорением и с более качественным результатом. Также стоит понимать, что изменение является движением, которое не имеет конца. Другими словами, изменение всегда движется в сторону бесконечности. А бесконечность она подкрепляется своеобразной дуальностью и имеет определенные циклы, нисходящие и восходящие. То есть, с другими словами, всегда душе есть куда двигаться, и ей никогда не бывает скучно. Она может ходить хаотично, она может идти в определенную сторону. То есть, с другими словами, знаете, вы можете или подниматься, можете опускаться. Вы можете частично подниматься, потом частично опускаться. И нету здесь правильного неправильного. Здесь всегда все является правильным с точки зрения того опыта, который проявляется в Абсолюте. Изменение внутренних программ и установок не обходится и без критической массы. Другими словами, изменение становится изменением, когда изменяется определенное количество маленьких частичек самого большого изменения. И это можно сравнить с клеточками нашего организма. То есть тогда, когда большинство клеток изменилось, то меняется и сам человек. Если же мы рассматриваем с точки зрения одной клетки, то эти изменения могут быть и не видны, и никогда мы их даже не почувствуем. Также, если рассматривать изменения через такой термин, как многовариантность, то здесь можно понимать, что изменение может проходить очень быстро, очень медленно, очень качественно, очень некачественно и так далее. И вот эти факторы, они уже зависят от той системы, по которой мы будем проходить те или иные изменения. Если же говорить о человеческом организме, о том, как мы устроены, то здесь можно понимать, что более быстрая и качественная форму изменения можно получить через внедрение полезных привычек. Опять же, ролик об этом уже записан, вы сможете посмотреть. Ну и здесь стоит напомнить, что для того, чтобы изменения смогли произойти, необходима вера, правильные действия и система, по которой все это делается. Также надо не забывать, что каждый из нас является неповторимой составляющей этого мира, и само действие для одного может даваться легче, для второго может даваться немножечко тяжелее. Одному легче дается через одну систему, второму через вторую систему, поэтому нету здесь такого универсального средства для всех. Но есть универсальные средства, которые уже объединяются в таком знании, как абсолют, где для одних характеристик лучше делать одни действия, для вторых характеристик нужно делать другие действия. И мы все знаем, что один из нас является визуалом, другой наоборот, ему надо слышать или через написание все это воспринимать. И каждый из нас, воспользовавшись одними или вторыми методиками, может подобрать для себя что-то более более, более хорошее и здесь главное не опускать руки идти вперед и знать что это возможно только при этом тогда у вас получается и вы достигаете самого лучшего для себя результата вот и все, друзья, я буду заканчивать, но немножечко еще скажу о том, что зачастую мы просто не видим изменения, которые проходят с нами. Для того, чтобы нам увидеть те изменения, которые с нами происходят, нам необходим элемент сравнения. И еще раз скажу, что просмотр такого материала, как внедрение полезных привычек, вам легче будет понять эти изменения, как они проходят и осознать, что маленькие шаги ведут к большим шагам. В русском языке есть такая поговорка «глаза боятся, руки делают». Зачастую конечный результат, он превосходит многократно то, что мы изначально запланировали. Потому что делая шаг за шагом, мы хотим и достигаем все больших результатов. И зачастую только сравнив, мы можем увидеть то, что мы хотели сделать и то, что на самом деле мы сделали. Вот и все, друзья, я с вами прощаюсь. Если у вас будут какие-то вопросы, то мы разберем их в Клубе Азбука Души в эту субботу. Если же вы не знаете, что такое Клуб Азбука Души, то смотрите в описании к этому ролику. Прощаюсь. Так что до нового ролика. Пока. Если вам это видео понравилось, делитесь ссылкой с друзьями, жмите палец вверх, пишите комментарии и подпишитесь на мои каналы, чтобы ничего не пропустить. Если же вдруг что-то не понравилось, что же сделаешь? Ставь дизлайк, Напиши, что именно вас не устраивает, с чем вы не согласны, чтобы я смог учесть это в будущем. На этом все. До новых встреч.